работал как проклятый а сейчас леплю пельмешки и светлый поток помогает прийти в норму это вот <связан> хорошо, <связан> хорошо если это такое воздействие идет это что? стараемся трудиться <связан> во благо все во благо принимайте, делайте. Там забанили это самое классное по-быстрому, я даже не успел почти прочитать, но все равно успел прочитать некая Виктория Лысенко, ну еще фамилия понял какая. Mm -hmm. Ну что-то там идите в Рашу, ну что-то такое. Так Раша к нам пришла <связательно> <связательно> уважаемая или неуважаемая Виктория, <связательно> что и самое к вам смешное? тоже придет, потому что вся эта территория это Русь на самом деле. <связательно> как бы вы там не думали, там у Киевщине якийсь там, <связательно> вот на Киевском Житомирщине и Криво крывоградской да? Ну, так вот. это Виктория что неизвестно первых кто, это что вот, прочитали про Цепсу, да. вот, А представитель... вот мы картинки покажем, вот эти все Виктории, не Наташи, знаем, и Маши и прочие Маши. Вот, все этот самый покажем, да. Вот, значит, вот смотрите, да. Бобров это, да, Иван Бобров, да. Ну, опять же, персонаж такой интересный, да. Вроде бы за здравость, а на самом деле до хрена Негатива скользкий ушан, вот. э, Ролик называется этот самый. Да, откуда идут приказы? Вот. Охотник Германикус. Вот, я тут пометил. Особенно интересно 40 сороковой, сорок второй минутах. Это что ты вырезал? Или да, или я сейчас вырезал другого? и сейчас сразу стартану. Линокш присоединилась к нам. Вот, поэтому опять же, как говорится, интернет помнит все, да, и настоящие живые люди, они тоже помнят все. Сейчас мы возьмем цитату вот уважаемого Ивана Боброва, ну вот, он, конечно, чудит конкретно, вот, потому что, к сожалению, да, под маркой такого добренького этого самого он продвигает, Порой очень э, отвратительная опасная вещь. Надо порекомендовать ему, чтобы он Айаваской стрим провел. Да. Ох, тогда миром. будет вообще кайфово, К вообще кайфово. Э, да? Много придет вот. народ. Но много здраво. А мы берем только здравое, да? Ну, вот, да. давайте сейчас запустим видео и покажем, какие фрагменты он нашел. Ну, может, ему скинули, не суть важно. Вот. главное, что мы покажем. Вот этих персонажей, которых многие еще помнят, ну, а, -а, -а некоторые же зеленые, он вообще ж. На слуху, кстати, а, у меня в батальоне был этот самый боец с позывным зеленый. Тайна третьей планеты еще, да? Угу. Итак, значит. Поехали. Коротенький фрагментик такой, минутка всего. Но сказала нам, давайте я вам поставлю Тимошенко русском языке. О, давайте поставлю то, что касается языка. Я родилась в Днепропетровске. И если говорить о баррикадах, то я с восточной стороны. Я прожила там всю свою сознательную жизнь. Я научилась говорить э, по-украински только когда пришла в правительство в 1999 году. Моя мама, вся моя семья живет в Днепропетровске. И поверьте мне, мы в семье продолжаем общаться на русском языке. И я никогда в жизни не приму ни одного шага, который может позволить хотя бы Чуть-чуть унизить тот язык, на котором говорит моя семья. Это, это шахтера футболка, ну этот футбольный клуб «Шахтер» Донецк. Тварина какая Вот, если Лицемерная. кто не знает, и, я думаю, так на Большой Руси ее и не знают, и не помнят, и все такое прочее. Значит, это персонаж очень известный на территории Украинской ССР, да. Значит, это она была неоднократно премьер-министром хохляшки вот этой, да. Это она, вот эта дама с косой, она там придумала себе такую хренотень, якобы отрастила волосы с такой этой самой косой. Mm -hmm. Это она неоднократно, будучи премьер-министром, грозилась Обнести колючей проволокой Донбасс и забросать ядреными бомбами. Она вот, называла и, вот, сам... и прочее. Ну, Би Биомассой, моих... да. А что самое смешное, это же был записан телефонный разговор. И тоже это по-русски, бля. Да. Сука вот. И вся эта мразота, она говорит только по-русски. И думает. Вот, только, безусловно. А когда говорит по То тоже думает по-русски. Как бы перевести <свари> на это? Вот, и это как, там? как там кошелек? Это же порох. Ага. Вот. Вот. Теперь давайте этот самый этого персонажа, наверное, сейчас ну в принципе все Умерика знают, да? распиаренный, потому что это нынешний типа президент вот этой ну остатка хохляшки В этой, телевизоре, да? в мемчиках. Вот. Поэтому продолжаем. Опять же благодарность Боброву за то, что вот нашел он или ему там принесли вот эти цитаты. Вот. Ну все желающие могут ознакомиться. Итак, еще маленький фрагмент. Вот Зеленский. Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на, на одном языке. а Мы на нем сейчас говорим. А именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Сколько нам окрытий слышали? слышали ну вот так вот, все да, это... все прекрасно понимают, вся эта мразота, которая выступает на подмозгах театра, они тоже все это прекрасно понимают. А сейчас он, ой как там это по-русски, по... ну какой-то интервью давал, как там я забыл, ну вот эти вот закидоны, было тоже, ага. как там, как там, это по-украински говорит, не помню, тварина такая. Вот, это видите, это действительно дешевые такие актеришки, которые за э, 30 серебряников готовы продать все, свою семью, свой язык, свою память, все эти самые, да, вот. И опять же поймите, э, чтобы э, не думали те, которые слишком возносят тех, которых я называю индейцами, понимаете, на самом деле все зависит от того, какую сущность в это тело э, Душа позволит поместить. Понимаете? Все же, опять же, рассказ про вот этих двух волков, которых вы выкармливаете в своей душе. Вот. Если побеждает э, темный волк, э, самый светлейший, самый светлейший русак или русачка становится конченой мразью. Ну, да, там с блондинистыми как, вот, гол... волосами. А как это? Вроде оно там в полюном стане не жило. по крови вроде бы оно чисто русское, а становится конченой мразью. Все зависит от этого. Борется ли ваша душа за правду, за справедливость или идете за этой самой да, за, за жвачку продаетесь за колготки там, за, за конфету за шоколадку, за или за пост президента да, обещанный да, ну вот, за какие-то эти самые ну, в виртуальном мире за какие-то ковришки, блин Продают бессмертную душу. Она а у всех вот этих клоунов и клоуны, которые вышли, она была, эта вся душа бессмертная. Но вот показалось, что вот катиться по наклону и вот так вот раз-раз-раз выйти там на трон на какой-то усеться. Блин, клоунада.